Здравия, уважаемые друзья, на связи Мошкин Владимир. Сегодня я хочу показать и обратить ваше внимание на определенные вещи при построении структуры в таксфон. На те вещи, которые вам позволят при, одном и том, при одной и той же сделанной работе, при одном и том же количестве приглашенных и при одних и тех же оплатах увеличить в 2-3 в в половиной раза свой доход с одного и того же количества приглашенных, с одного и того же количества денег за неделю. Для этого нужно просто понимать, как работает бинарная система и как в ней начисляются бонусы. И просто произвести расчет и выбрать для себя выгодный и правильный вход в компанию Taxfon. Ну, я вам показываю свою страницу, зарегистрированную на супругу. Бонус за покупки, реферальный бонус за неделю составил 27 тысяч. Шаговый бонус 469 тысяч. И матчинг бонус составил 52 225 рублей. Матчинг бонус это бонус, который платится от доходов. Ваших э, ниже руководителей То есть если вы выращиваете лидеров Руководителей, которые строят э, структуру MLM э, Сетевую То вы получаете матчинг бонус э, с их дохода Он там до 10% достигает от каждого руководителя Ну что значит? Допустим в первой линии у меня человек заработал полтинник то я получил 5000 матчин бонуса. Ну вот пример, допустим, вот Володя Кондратьев. То есть вот он э, заработал 53 тысячи, э, от его 53 тысяч э, у меня матчин бонус 5300 вот сюда входит. Это доходы за неделю. Ну и э, потому что раз в неделю с четверга на пятницу э, происходит начисление. Видим страниц, да, 4 страницы, 200 человек на страницу входит. Соответственно, в моей структуре порядка 800 человек. Хотя я зашел в таксфон 17 августа, месяц с хвостиком. Вот 17 августа я зашел. В самой малой ноге у меня прошел оборот уже 2 миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи, вот моя структура вот так выглядит, в правой ноге миллион двести шестьдесят семь тысяч в самый сильный э, оборот, и в малой ноге сорок две тысячи оборот, поэтому я строю Сейчас прикладываю усилия для того, чтобы был баланс. И строю, помогаю строить руководителям левой ветки. Вот я заходил в августе на VIP с тремя аккаунтами. Сейчас в сентябре и в октябре уже нет VIP с тремя аккаунтами. И для того, чтобы купить сейчас VIP аккаунты, нужно не 88 500 как я отдавал. А в три раза больше. Ну и давайте посмотрим. Золотой треугольник. Так. И перейдем на следующую просто страницу, чтобы вот здесь чистого листа было понятно. -phone. Так, фон. Так. И возьмем вот это. Я хочу вам посчитать выгоды, чтобы вы понимали, если вы сами не считали, как и что правильно заходить. Так. Здесь пишу. А Август две тысячи семнадцатого, а здесь у нас будет сентябрь две тысячи семнадцатого. И давайте посчитаем. Для того, чтобы э, в сентябре зайти на золотой треугольник, так, как я заш, вот, как, так же самое, как я зашел в августе, чтобы получать три раза бинар. То есть, бинар с первой, э, с главного аккаунта бинар, со второго и с третьего. Э, если в августе это стоило удовольствие 88 500, то есть три аккаунта, и рассрочку можно было начать платить с 25 500, то в сентябре условия изменились и в октябре они будут еще э, скромнее то есть чем ближе к открытию запуску приложения таксфон тем все условия жестче и жестче будут то есть скромнее и скромнее для участников поэтому лучше поторопиться и сегодня уже вступить в таксфон и давайте э, Здесь будем сделать корректировки На сентябрь Я зашел на VIP пакет Если за 88 500 Если я зашел э, Существует два входа Первое Это рассрочка Так Первое Рассрочка Рассрочка 35 500 Первоначальная То есть соответственно для золотого треугольника мне нужно три аккаунта, три аккаунта по тридцать пять пятьсот, да, умножаем на тридцать пять и получаем тридцать пять пятьсот. Умножить на 3 аккаунта. Получаем 106 500. 106 500 рублей. Это чтобы разницу да, вы почувствовали. В августе 3 аккаунта стоили 25 500 в рассрочку. 3 аккаунта. Всего вот эта сумма была 25 500. Сейчас эта сумма 106 500 Давайте разделим на 25500. В 4 с лишним раза, видим, да? В 4 с лишним раза в августе было выгоднее приобретать франшизу. Это только в рассрочку. В 4 раза выгоднее. Второе. Если мы заходим не в рассрочку полная оплата трех аккаунтов, умножаем на восемьдесят восемь пятьсот. Получаем восемьдесят восемь пятьсот. Умножаем на 3. Получаем 265 тысяч 500. 265 тысяч 500 рублей. Делим. Делим, делим. А, ну, на... 88 500. в а, 3 раза у нас будет. То есть в рассрочку. То есть мы предыдущие помним да, строчку Три аккаунта по 35 500 В рассрочку в 4 раза стало дороже заходить А оплачивая полностью на Вход на золотой треугольник То есть 3 аккаунта Мы получаем в 3 раза В сентябре в 3 раза дороже вход При полной оплате и в 4 раза дороже при рассрочке. То есть, еще раз повторюсь и обращу ваше внимание. В августе я заплатил 88 500, чтобы иметь три аккаунта сентябрьских, которые в сентябре стоят 265 500. В августе я заплатил 25 500, чтобы зайти на рассрочку на три аккаунта. Сейчас мне нужно, чтобы зайти на три аккаунта в рассрочку, 106 500. Вы понимаете разницу? Какая была, какой был вход в августе и кто успел в августе? И какая разница в суммах на сентябрь? Ну и давайте э, посчитаем, насколько выгодно входить на один аккаунт или на три аккаунта. Так, пригласил за неделю 15 человек, которые купили разные пакеты. Итого за неделю в левой ноге 571 тысяча, Вот видим 571. И в правой ноге у меня было за первую неделю 683 тысячи. Всего 1 254 500 за неделю был, были входы. Выгода при входе сразу на VIP пакет за 88 500. Реферальный бонус составил 48 тысячи. Шаговый бонус 10% с малой ноги составил 57 тысяч во втором аккаунте 23, в третьем аккаунте 22, итого 103 тысячи рублей и матчинг бонус 4625, итого 156 162 рубля я получил при входе на золотой треугольник. Если я зайду, как вы сегодня заходите, покупая VIP пакет с одним местом, а не с тремя местами, вы будете получать бинарный бонус только с одного аккаунта, то бишь 57 тысяч рублей вместо 103 тысяч. Практически практически в два раза меньше получаете доход, работая на одном аккаунте. Поэтому, если у вас есть 35 500 рублей, вы хотите купить один аккаунт VIP в рассрочку, то я вам рекомендую заходить. На золотой треугольник и покупать три аккаунта мини мини три аккаунта чтобы получать три раза за один за один денежный оборот за одну за одно количество проплат три раза бонусы бинарный бонус Опять же, видим разницу. Если у вас один аккаунт, вы получаете 28 тысяч. Если у вас три аккаунта, вы с одного и того же количества людей, и с одного и того же количества партнера, с одного и того же количества оплат вашей структуры получаете практически в два раза больше прибыли. В два раза. Ну да, когда у вас там в неделю доход там 10 тысяч рублей, и вы получили в два раза 20 тысяч. Ну, как бы небольшое, да? Небольшой прирост. Но я вам говорю, что вот у меня за первую неделю был доход 156 тысяч. И за счет того, что... А мог бы быть меньше на полтинник и был бы 100, если бы я не построил золотой треугольник. То есть три аккаунта сразу. Первый, второй, третий. Так вот, сегодня, сегодня из-за того, что у меня три аккаунта, я именно так начал строить таксофон, именно так с тремя аккаунтами, у меня получается за неделю реферальный бонус 27. Давайте будем считать. 27,712.50 прибавить четыреста шестьдесят девять семьсот тридцать прибавить пятьдесят 225 и получаем пятьсот сорок девять шестьсот шестьдесят семь рублей 50 копеек в неделю, если бы я зашел на один аккаунт, то у меня бы вот эта сумма была бы практически в два раза меньше. Судить вам решать вам, как участвовать в таксофон, заходить на один аккаунт или на три аккаунта, получать прибыль 100 тысяч рублей или получать прибыль 200 тысяч рублей в неделю. это решать вам и все зависит от того, как вы правильно зайдете. Для тех, кто хочет правильно и качественно зайти, я вам эксклюзивную информацию сообщаю. В моей структуре у нижестоящих людей еще есть аккаунты августовские, неверифицированные. То есть, есть аккаунты 11 штук на сегодняшний день. Не у меня, у моих людей в структуре. У меня есть список этих людей. Я свяжу вас с ними, если вы примете решение входить на 88 500. То есть сегодня есть возможность в моей структуре еще купить аккаунты по 88 500, но вы получите 3 места. То есть объясняю на цифрах. Объясняю на цифрах. То есть вы сегодня имеете возможность, обратившись ко мне в личку, контакты будут под моими всеми видео, они есть, купить 3 VIP-места не за 265 500, а за 88 500. И если вы активный строитель сети и вы будете строить структуру, то вы понимаете выгоду, которую вы получаете. Сравните разницу 88 500 и 265 500. В три раза дешевле вы получаете 3 аккаунта VIP в три раза. Решать вам. Обращайтесь в Личку. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным. Приглашаю в свою команду, обращайтесь ко мне в личку, проконсультирую, помогу правильно э, вам зайти в таксфон. Поставлю вас под активными руководителями ваш аккаунт, чтобы вам еще сверху от руководителей падали переливы чтобы была совместная работа. До скорых встреч, до связи.